всем привет меня зовут аня и если ты впервые на моем канале обязательно подпишись не забудь поставить колокольчик потому что для меня как для начинающего блогера это очень важно ну а сегодня у нас будет очень интересная тема мы поговорим с вами о самых главных трендах на весну и лето 2021 И первое, с чего мы начнем, это поговорим о главных цветах на 2021 год. Институт Пантона в этот раз решил отойти от привычного сценария и объявить ключевыми цветами сразу два оттенка. Это успокаивающий серый, и желтый, яркий, вызывающий ассоциации с теплыми солнечными лучами. Если посмотреть со стороны, желтый и серый это совсем разные оттенки, совсем разные цвета. Но если их сочетать, получится очень яркий и классный лук. Обязательно попробуйте. Я вам сейчас покажу несколько примеров и вы можете повторить приблизительно такие же аутфиты. Также в этом году будет очень популярный цвет как Goom такой ярко-розовый, насыщенный, красивый малиновый цвет. Любимый многими модный тренд белого цвета остается актуальным. Модные подиумы Парижа и Милана подтвердили, что белый будет нашей униформой и летом 2021 года. Не успели мы с вами распрощаться с неоновыми цветами из 80 как они вернулись. Вновь в трендах слепящая фуксия, ядовито-желтый, оранжевый. Все это дизайнеры снова явили миру на подиумах. Причем не только в тотал-луках, но и в ансамблях в стиле color Blocking для тех, кто не боится привлекать внимание. Ну а теперь мы с вами поговорим о модных принтах. Летом возвращается романтическое очарование с помощью потрясающих цветочных принтов. Цветы будут не только на платьях, но и также являются главными героями аксессуаров. Вот, например, горошек не покидает модные подиумы уже примерно так года три. Что касается модного горошка весны и лета, вам остается только одно. Выбрать тот, который больше всего подходит именно вам. Вы можете выбрать крупный, мелкий, цветной или же черно-белый. Полоски появляются практически в каждом сезоне. Но судя по показам 2021 года, будущей весной, модные вертикальные полосы будут повсюду. Фэшн-дизайнеры окрасили этот принт во всевозможные цвета радуги чтобы добавить свежести и феерии. И также в этом сезоне будет актуальна клетка и особенно шахматная клетка. Обратите внимание обязательно на такую одежду с таким принтом. Самые трендовые юбки этого сезона не мини, а микро. По фасону они напоминают модные варианты из 90-х, в которых вовсю блистали культовые супермодели. Дизайнеры их воссоздали в самом ярком проявлении, в безумных расцветках и с красочными принтами лучшее дополнение для летнего гардероба Ну а если вы хотите носить такую юбку не стесняйтесь длины если вы переживаете за то что кто-то там увидит э, то чего не нужно запрещенное так сказать то можете приобрести себе специальные шорты для таких моделей в таком случае вы будете более уверенными в этом сезоне будет очень актуально э, сочетание пиджака плюс топа бандо в новом сезоне дизайнеры пошли дальше и предлагают интегрировать Продолжение Топ бандо из нулевых в офисный гардероб звучит смело и подойдет только тем, кто может похвастаться нестрогим требованием на работе. Если же этого нельзя делать, то вы можете выгуливать оверсайз пиджак с бандо на вечеринке или свидание. Следующий тренд это бра, и я заметила, что чем сложнее год, тем смелее тенденции. Эволюцию бельевого стиля мы наблюдаем уже более 30 лет, но дизайнеры сейчас решили и предложить Предлагают нам адаптировать для повседневного гардероба самую смелую вещь женского гардероба – это бюзгалтер. Носить его можно куда угодно и с чем угодно. На подиумах модельеры предложили комбинировать шелковые ябра со свободными брюками с завышенной талией, а также сочетать их с костюмами. В этом сезоне очень модные вырезы и неважно где они находятся, на топе, на платье, на юбке. То есть, в принципе, какую бы вы одежду ни купили с вырезом, вы будете просто в тренде. Вполне естественно, что после нескольких месяцев ношения уютной, безразмерной домашней одежды хочется показать загар и результат упорных тренировок, не переходя границы приличия. К этим же вырезам относится и сложный крой. Весной и летом 2021 года нас ждут сверкающие блестки, кристаллы и пайетки. Сияющая атмосфера украсит не только длинные элегантное платья, но и костюмы с мягкими линиями бюстье топы, шорты, блузы, боди и мини-платья. Большинство из них можно носить днем, сочетаясь с повседневной одеждой, особенно с джинсовой тканью. Дизайнеры предлагают и другой блеск, напоминающий радужные отблески перламутра морских ракушек. Также многие бренды представили серебряные наряды. Этот металлический оттенок станет главным и будет использоваться везде. Следующий тренд понравится многим, ведь это спортивные брюки. Я сама обожаю такие штаны, свободные, классные. И дизайнеры также решили воссоздать новую коллекцию из спортивных брюк. Конечно, они и раньше были ходовой вещью у всех, так сказать, людей, которые занимаются спортом. Однако сейчас дизайнеры советуют не прятать их, а наоборот. Да-да, теперь носим спортивные брюки с бельевыми топами, классическими пиджаками и мужскими оверсайз рубашками. И чувствуем себя в комфорте 24 на 7. Далее у нас по списку это прозрачные вещи. Этот материал долгое время был одним из составляющих гардероба Dior, однако в новом сезоне другие бренды также представили свою идеальную вариацию невесомых вещей на лето. И они выглядят не менее стильно. Советую особенно присмотреться к легким прозрачным брюкам, которые очень хорошо будут смотреться с каким-то удлиненным пиджаком. Следующий тренд вас удивит, ведь тренд следующий у нас это трикотаж. Вязаные вещи хороши всегда, просто в теплых. И время года лучше будет хлопковая пряжа именно на нее уже который сезон подряд ставят дизайнеры кстати, в этом же году будет все модно То, что было модно в 2020 Это трикотажные панталоны Топы Поло и маленькое платье В духе 1960-х годов Следующий тренд Это широкие брюки И явление не новое У меня у самой есть широкие брюки Которые я купила прошлой весной Если я не ошибаюсь Где-то здесь ставлю вам фотографию Посмотрите, я их просто обожаю И они в этом сезоне Весна-лето 2021 будет очень актуальным. Даже масс-маркет уже давно расширил свой ассортимент в прямом и переносном смысле. А ведь еще в начале 2019 года найти брюки свободного кроя было непростой задачей. Составляющий гардероб будущей весной в равновесии широкие брюки модной белой майкой, как это сделала я, например. Или связанным жилетом будет смотреться оригинально. И немножечко расскажу вам о сумках и обуви. В этом сезоне будет очень много комфортных моделей, и это не может не радовать. Это обувь без резких перепадов высоты, миниатюрные каблуки и даже домашние тапочки для условно-высокой моды. Не обошлось и без ретро-моделей. В этот список модной обуви вошли такие модели, как сабо, домашние тапочки на выход, туфли и босоножки с ремешками, туфли и босоножки на высокой платформе. Сандалии, обувь с квадратным носом, балетки и плетеная обувь. Больше всего мне понравился тренд домашних тапочек. Я думаю, что если мне что-то понравится, я обязательно приобрету в свой гардероб. В новом сезоне в таких тапочках можно официально отправляться на особый вечер. Возможно, для кого-то это будет смело, но дизайнеры советуют не стесняться и носить их не только с домашней одеждой, но и с классическими костюмами. Самым любимым женским аксессуаром является, конечно же, сумочка. Поскольку она не только дополняет образ, но и представляет собой весьма практичный и необходимый предмет гардероба. Я вам расскажу сейчас самые модные трендовые сумки на эту весну и лето. Изящные маленькие сумочки и клатчи. Сумки в стиле оверсайз. Сумки с изюминкой. Сочетаем тон одежды с сумкой. Сумки из прозрачного материала. И первое это изящные сумочки и клатчи. Поскольку маленькие сумочки являются популярным трендом уже несколько лет, в этом году большинство известных дизайнеров предложили уменьшить ее размеры до совсем крошечных. Такие модные сумки украшены в основном пайетками или стразами, либо хитовым принтом под кожу рептилий. Следующая трендовая сумка это сумка oversize. Хитом сезона станут модели из текстиля, которые не имеют Четкой формы или структуры. Объемные, удобные, практичные и универсальные. Вы в эту сумку можете положить как огромный ноутбук, так и продукты. Следующая трендовая сумка ⁇ это сумка, так сказать, с изюминкой. Это, например, там соломенные сумки, сумки вязаные крючком или сумки из бусин. То есть такие сумки, которые будут выделяться в вашем аутфете. Настоящим горящим трендом сезона станет сочетание тона и рисунка сумки с одеждой. Это не только красиво и стильно, но еще и удобно, так как нет необходимости часами подбирать наряд таким образом, чтобы он сочетался с сумочкой. И последнее, о чем я хочу рассказать, это сумка из прозрачного материала. Да, вам может показаться, что это очень странно, но для обычного, например, какого-то лука, джинсов и белой футболки будет смотреться даже ничего. Ребята, спасибо всем за просмотр, обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчик. Но мы с вами уже увидимся совсем скоро. С вами была ваша Аня, всем пока!